Доброго времени суток всем зрителям канала компании Радио Сила. Это видео будет посвящено обзору портативной влагозащищенной радиостанции i -Радио 998. Давайте начнем с комплектации. В комплект входит инструкция, конечно же на русском языке. Само тело радиостанции выполнено в пластиковом корпусе,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 Радиостанция удобно лежит в руке. С лицевой стороны расположен динамик и микрофон. Ниже расположен дисплей, который отображает всю необходимую информацию, а под ним прорезиненная клавиатура с подсветкой. Сверху расположен регулятор включения, он же отвечает за громкость радиостанции, индикатор приема и передачи в виде светодиода, а также фонарик и разъем под антенну, как я уже говорил по типу СМА.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 С правой стороны под заглушкой находится специальный влагостойкий аксессуарный разъем для подключения гарнитуры или кабеля программирования. Сзади мы видим контакты питания, ушко под темляк и болт для крепления клипсы. Частотный диапазон 136-174 и 400-520 мегагерц. Всего 128 каналов памяти. Рабочее напряжение батареи 7,4 вольта. Потребляемый ток при передаче не больше 1,4 ампера. Рабочая температура от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию. Размеры без антенны 126 на 64 на 40 миллиметров. Вес в сборе 273 грамма. Теперь давайте поговорим о функционале данной модели. Основные заявленные функции модели это частотный и канальный режим работы, а также попеременная работа на двух каналах или в двух диапазонах. В меню мы можем настроить следующие пункты. Основные особенности рации iRadio 998 это водонепроницаемость и работа в двухчастотных диапазонах, что позволяет ей работать с большинством портативных радиостанций. Также iRadio -Радио 998 обладает многими функциями, присущими профессиональной аппаратуре. Спектр ее применения очень широк от охотников и рыболовов до сотрудников служб безопасности. Популярность рации основана на отличной функциональности, удобстве и исключительной надежности.